решает, согласен ли он принимать карты МИР. Если согласен, то какие лимиты по операциям определить и вообще какие операции считать допустимыми для держателей карт МИР. Поэтому, к сожалению, российская сторона здесь может ну, выходить с предложениями к турецкой стороне, может